Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня покажу вам, как связать вот такое кружево. Вяжется оно необычным способом, по кругу, как салфетки. Обратите внимание, что края сверху и снизу кружева не одинаковые. Последний ряд вяжется по-разному с каждой из сторон. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 11 плюс 8 петель. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли. Пропускаем ту, которую держим, а за ней еще 3 петли. И в пятую воздушную вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. и шестой получился вот такой веер это основа для первого фрагмента с этой стороны веера тоже набираем 3 воздушных по цепочке отступаем 3 петельки в четвертую вяжем столбик без накида Вяжем переход между фрагментами. 5 воздушных. В цепочке две петли пропускаем. В третью вяжем столбик без накида. Вот такие арочки будут расположены между фрагментами. Теперь будем чередовать эти два элемента. Набираем 3 воздушных. 3 петли в цепочке отступаем. В четвертую вяжем веер из 6 столбиков с накидом. Второй веер тоже готов. Набираем 3 воздушных с другой стороны. 3 петли пропускаем в четвертую в столбик без накида. Вяжем переход. 5 воздушных. две петли пропускаем в третью столбик без накида и так чередуем до конца цепочки воздушных В конце ряда когда связан последний веер набираем 3 воздушных петли 3 пропускаем а в четвертую последнюю вяжем столбик без накида Разворачиваем, хвостик позже спрячу в вязании. Дальше вязать будем по обратной стороне цепочки. Набираем 3 воздушных. Напротив нижнего веера в ту же петлю вяжем веер сверху, то есть 6 столбиков с одним накидом. Мы просто зеркально отражаем рисунок. Три воздушных, столбик без накида в столбик без накида. Пять воздушных для перехода, столбик без накида в столбик без накида. Три воздушных для следующего фрагмента и дальше веер из шести столбиков. Так вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд три воздушных. Привязываем их к третьей воздушной петле подъема столбиком без накида. Первый ряд связан с двух сторон. Приступаем ко второму. Три воздушных петли подъема. Они заменяют нам столбик с накидом. И еще четыре воздушных в узор. Над первым столбиком веера вяжем столбик с накидом. Две воздушных столбик во второй столбик. Две воздушных столбик в третий столбик. Две воздушных столбик в четвертый столбик. Две воздушных. Столбик в пятый столбик. Две воздушных. И столбик в шестой последний столбик. В этом ряду веер выглядит уже вот так. Вяжем переход 3 воздушных. Привязываем их столбиком без накида арочки из 5 воздушных. Еще 3 воздушных. И обвязываем следующий веер по такой же схеме. Столбик в столбик, а между ними по 2 воздушных петли. На каждом переходе между фрагментами 3 воздушных, столбик без накида и 3 воздушных. В конце ряда, когда связан последний веер, набираем 4 воздушных петли. В столбик без накида предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. С одной стороны кружева у нас всегда идут воздушные петли подъема, а с другой столбики с накидом. Набираем 4 воздушных и вяжем этот же ряд с другой стороны. Схема не меняется. Столбик в столбик, а между ними по 2 воздушных. когда связан последний веер со второй стороны. Набираем 4 воздушных и привязываем их соединительной к третьей воздушной петле подъема или к пятой, если считать отсюда. Второй ряд готов. Начинаем третий. 3, 3 воздушных петли подъема. И еще 5 в узор. Дальше вяжем почти так же, как в предыдущем ряду. Столбик в столбик, а между ними по 3 воздушных. То есть количество столбиков у нас не меняется. Во всех трех рядах их будет по 6 штук. Изменится только количество воздушных петель между ними. Вот что должно получиться. В этом ряду у нас нет перехода, сразу начинаем обвязывать следующий веер. Столбик в столбик. Три воздушных. Столбик во второй столбик. И так далее. В конце ряда, когда веер провязан, набираем 5 воздушных. Вяжем столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. И переходим к противоположной стороне. 5 воздушных. Обвязываем наш веер по такой же схеме. Столбик, 3 воздушных, столбик. В конце этого ряда после веера 5 воздушных. Привязываем их соединительной петлей к третьей воздушной петле подъема. Третий ряд готов. Последний, четвертый ряд. Для его вязания используются разные схемы. Первая сторона. Набираем 3 воздушных петли подъема. И еще семь в узор вяжем столбик без накида в первый столбик два столбика без накида под воздушные. 5 воздушных петель. И еще 2 столбика без накида под эту же арочку воздушных. Под вторую арочку 2 столбика без накида. 5 воздушных. Два столбика без накида. Под третью арочку два столбика без накида, пять воздушных, два столбика без накида. Также мы провязываем каждый следующий промежуток из трех воздушных. В каждый свяжем по 4 столбика без накида, а между ними петельку из 5 воздушных. Последние 5 петелек ряда связаны. Набираем 7 воздушных. Вяжем столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. Переходим ко второй стороне четвертого ряда. Здесь схема другая. Набираем 7 воздушных. Вяжем столбик в столбик. Одна воздушная следующий столбик под воздушные петли под арочку. Одна воздушная столбик в столбик. Одна воздушная столбик под арочку. Одна воздушная. Столбик в столбик. Так вяжем до пятого столбика этого элемента включительно. Мы провязали 9 столбиков. Одна воздушная. Мы не вяжем в промежуток между пятым и шестым столбиками и не вяжем в шестой. А вяжем столбик вот сюда, между фрагментами. Одна воздушная. И начинаем также обвязывать следующий фрагмент веера, но начиная со второго столбика по пятой включительно. То есть свяжем 7 столбиков. В крайнем фрагменте снова получается 9 столбиков. В предыдущих было по 7 столбиков и 1 воздушной между ними. На переходе 1 столбик. Заканчиваем ряд. 7 воздушных. Привязываем соединительной петлей к 3 воздушной петле подъема.